Приветствую вас, друзья! Сегодня я делаю небольшой прогноз на полнолуние, которое состоится 10 сентября. Чем оно будет необычным? Ну, Во-первых, оно будет проходить по оси Дева Рыбы, и те процессы, которые закладывались в начале лунного месяца, 27 августа, сейчас достигают пика своей кульминации. Это время полного осознания, когда не нечто до сих пор скрытая от вас, может проявить себя на свет. Чем оно еще особенно? Тем, что оно будет находиться, сама по себе Луна будет проходить по Нептуну. И это все еще и в рыбах. И Нептун, планета, связанная с иллюзиями, идеалами, с мечтами, жертвенностью, будет придавать Луне эмоциям такую вот окраску. Поэтому можно смело говорить о том, что у многих в это время появится большая чувственность, большая чувственность, эмпатичность, мгновенная реакция на любое воздействие, обостриться интуиция и подсознательная деятельность что хорошо конечно же для тех кто занят в таких профессиях как психология эзотерика астрология в том числе но следует опасаться обмана особенно со стороны женщин поскольку луна у нас отвечает за женскую энергетику ну, за женщин в принципе осторожно также с алкоголем важно следить за своим эмоциональным состоянием оно будет очень-очень на высоком уровне находиться и можно сказать, что в это время психические процессы будут управлять физическими действиями. В это время можно входить в те процессы, процессы которые вы долго не могли подступиться. Помните, что день полнолуния также совпадает с началом разворота Меркурия в ретроградное движение. То есть вся информация в этот день стоит на месте. Можете куда-то опаздывать, можете почувствовать трудности в излагании своих мыслей. И можете ощутить даже, ну, очень умные люди могут ощутить даже какую-то внутреннюю ну, тупость. Хотя это будет очень временно и кажущееся явление. Также нужно быть осторожнее с новыми делами, их лучше не начинать. Время ретроградного Меркурия это, как правило, что-то, что нужно заканчивать. Это что-то, что связывает нас с тем, что мы давно хорошо знаем. Что-то нужно будет пересмотреть, что-то нужно уточнить, что-то откорректировать. В общем-то, результат многих наших дел потребует пересмотра. Но в целом, вторая фаза лунного цикла, она открывается больше для завершения дел, что совпадает, в принципе, с энергиями ретроградного Меркурия. Энергия достигнула своего пика в полнолуние, начинает спадать, затухать до следующего новолуния. И это понятно, что не подходит для закладки новых процессов, если вы рассчитываете, Рассчитывайте на их рост и развитие. Посмотрим теперь, как это полнолуние отобразится нам в представителях разных знаков зодиака. Ну, <coughs> смотрим, значит, рыбы. рыбы. Ну, понятно, что будет полнолуние в вашем знаке проходить, поэтому вас оно непосредственно затронет. Вы будете излишне мечтательны, может быть, даже плаксивы, и можете погрузиться ненадолго в какое-то такое грустное или депрессивное состояние, а кого-то из вас... Посе... Может посетить ощущение покинутости. Но могут порадовать планы о будущих хороших материальных перспективах. И также небольшие поездки по интересным местам. Овны. Для вас э, этот период связан с тем, что так полнолуние, по-вашему символическому двенадцатому дому. Э, значит, можете ощутить сложности с выполнением обещанного. Встречи проходят с опозданием, поездки переносятся. Прислушайтесь к своей интуиции с нам и уделите время благотворительности. Тельцы. Так, для вас это одиннадцатый дом. Переворачивайте легче смотреть. Значит, вы можете смело рассчитывать на поддержку коллектива, дружеского окружения, но не время для решения финансовых и личных вопросов. А вот приятные встречи в теплой дружеской атмосфере ну, с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете, с вашими друзьями, они здорово помогут вам расслабиться. Близнецы. Так, ну для вас это десятый дом, связанный с карьерой. Так, 12, 11, 10. Да, все верно. Ну, тоже тут у вас какие-то дела заканчиваются. Ну, наверное, многие из вас могут заняться самокопанием, учитывая, что еще и Марс проходит по вашему дому. И у многих появится желание разобраться в собственных идеалах и целях. Помните что вам в этом может помочь обращение к психологу или эзотерику дальние поездки, общение с близкими женщинами могут разочаровать Араки, девятый дом ну вы строите мечты относительно материальной стабильности и уверенно двигаетесь к цели, можете рассчитывать на поддержку своей семьи и в принципе неплохо бы уделить внимание своим близким они вас очень нуждаются Львы. Вас может посетить озарение, благодаря чему вы сможете найти ответы на многие вопросы. Хорошее время, чтобы отвлечься от дел и немного отдохнуть со своими старыми друзьями. Девы. Вы можете привлечь партнеров издалека и противоположных по вашему характеру. Также важно навести порядок в своих финансовых делах. Весы. Могут вернуться к своей прежней деятельности. Важно провести диагностику организма, если на это есть показания. Скорпионы. Вы творческого вдохновения. Кто-то может влюбиться, а кто-то зачать ребенка. Осуществлять тайный замысел еще не время. Стрельцы. Вы будете много внимания уделять установлению хорошей атмосферы в собственной семье, поскольку для вас эта полнолуние будет идти по четвертому дому семьи. И, и, но, но в это время вероятны какие-то непонятные ситуации с вашими детьми И напряжение эмоционально собственным партнером Козероги, вас порадует небольшое путешествие к воде и общение с близкими С теми людьми, которые, ну, которым вы всегда рады, которыми вы всегда готовы открыть э, двери в любое время суток. А вот с партнерами издалека возможны некоторые конфликты. Домашние дела лучше отложить до других времен. Водолеи. Но ну, вы будете много внимания уделять финансовым вопросам. Больше всего повезет тем, кто работает с алкогольной продукцией в юридической сфере, медицине и психологии. Надеюсь, что мой прогноз будет на ближайшие две недели для вас до следующего новолуния, которая будет 25 сентября полезным. И посмотрите на эту красоту. Пусть осень принесет вам много приятных и радостных впечатлений.